В этом видео рекорд на сто 100% прибыльных сделок за 5 дней в разное время на разных активах досмотрите это видео до конца в нем много полезной информации всем привет с вами Николай Буров это видео я записываю в рамках профит марафона 30 дней я торгую в прямом эфире и каждый день выкладываю видео все видео в прямом доступе Пока, по крайней мере. Подпишитесь на канал и следите за моей торговлей. Погнали! Заходим в историю сделок и смотрим. Все зеленое. Это значит профит. В смысле прибыль. Без убытка. Считаем, сколько сделок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Двенадцать. Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, одна прибыльная сделка в ряд. Это очень круто. Проверяем даты. Двадцатая, двадцать первая. Двадцать 23 двадцать третье, двадцать Итого 5 дней прибыльных сделок на разных активах. Доходность от 80 и выше, 80-82%. Сумма сделок, везде фиксированная сумма, везде 500 рублей. Счет на депозите 10 тысяч рублей. Всегда 10 тысяч рублей. А где же прибыль? Депозит мы не разгоняем и всю прибыль выводим. Нажимаем кнопку операции. Так, проверяем 21, 22, 23, 24. Все дни вывод. 1200, э, вывели 1280, 1640, 1970, 1600. Итак, не разгоняем депозит, привыкаем к одному депозиту, привыкаем к одной ставке и всю прибыль выводим. А что делаем с деньгами? Тратим на себя 30%, инвестируем в бизнес 30%, складываем в золотой сундук 30%, и именно этот сундук составляет ваше богатство. А каков ваш сундук? Напишите в комментариях об этом. Остаются 10%. Это не обязательно, но я рекомендую 10% отдать на благотворительность. Все зеленое. Все зеленое. Подписчики пишут. Как? Это нереально. В чем секрет? А секрета нет. В смысле, он, конечно, есть, но это уже не секрет. Я каждый день про это говорю, говорю, говорю. Мало того, показываю, показываю, показываю. Это и есть цель этого профит-марафона – показать, как торговать на бинарных опционах с профитом. Смотрите, изучайте, применяйте. Выбираем торговую стратегию. Высоко торгуем только на высокодоходных активах. Не разгоняем депозит. Всегда выводим прибыль. Используем риск менеджмент. Максимум 3 ставки в день. Если 2 минуса, уходим с рынка. Значит это не ваш день. Лимит на убыток 20% и лимит на прибыль 20%. Торгуем только по тренду. Если нет хороших ситуаций, уходим с рынка. И торгуем без раздражителей, если что-то вам мешает, если что-то вам не нравится, что-то некомфортно, кто-то вас отвлекает, просто не торгуйте в этот момент, найдите другое время, найдите другое место, полностью сконцентрируйтесь на торговле и тогда вас ждет успех. Не пересиживайте на торговой платформе, это бесполезно, если вы думаете, что чем дольше вы будете сидеть, то чем, тем больше вы заработаете, это не так. Это ошибка. Торгуем мало, но прибыльно. И всегда перед э, торговлей э, уделяем 15 минут как минимум 15 минут на подготовку. В это время мы изучаем активы, э, строим линии поддержки и сопротивления, анализируем новости и всегда делаем скриншоты сделок. Потом их анализируем, раскладываем по папкам, и именно они помогают делать э, прибыльные сделки. Если вам нужно больше информации, приглашаю вас в мою бесплатную группу по заработку, где я даю торговые сигналы с подробным анализом. Это лучший способ научиться прибыльно торговать на бинарных опционах. Первая ссылочка в описании. Более подробно о торговых стратегиях и психологии трейдинга вы можете узнать на бесплатном вебинаре. Как подобрать себе стратегию? В какое время торговать? Какой выбрать график, свечной или зонный? На каких активах торговать? Что такое тильт и как с ним бороться? Как искать хорошие ситуации для входа? Что такое VPN? Зачем дробить сделки? На эти и многие другие вопросы вы получите ответ на вебинаре. Запись на вебинар в описании к этому видео. Третья ссылка в описании. Записаться на вебинар «Как не слить депозит»